Вас близняшечки! Сейчас мы будем с вами смотреть, что ожидает вас в вашем соляре, начиная с 21 мая 2021 года по 21 мая 2022 года. Ну, для представителей вашего знака, этот год обещает быть захватывающим и бурным благодаря удачному расположению планеты Юпитер созвездий Водолей. Вихре событий закружит вас в своем круговороте. Будьте готовы к ярким впечатлениям, особенно вам повезет период после 29 июля. До 28 июля он будет пребывать, Юпитер, в рыбах. И может для многих из вас открыть некоторые тайны. Становится многое тайно, станет для вас явным. И у вас получится докопаться до чего-то очень важного. Получить некоторые просветления жизни жизни. Может быть, многие из вас в этот период удачно будут путешествовать, может быть, будут работать или заняты в работе в области психологии, философии. В протяжении последних нескольких лет в жизни многих из вас постоянно происходили какие-либо внезапные неожиданные перемены. Поэтому вы не удивитесь очередным изменениям, которые ожидают вас в 2021 году, столкнувшись с с какими-то непонятными ситуациями, вы поймете, что они, вероятнее всего, были связаны с вашими прошлыми действиями, прошлыми событиями. И многие из вас могут испытать разочарование. По-видимому, следующий ваш год – это время, когда вы сможете наконец-то увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле, а не такими, как вам хотелось бы их видеть. Рожденные в период 21 по 28 мая для вас это будет сложный год для реализации планов. В карьере, финансах и бизнесе не предпринимайте ничего важного. С партнерами проявляйте дипломатичность и не переоценивайте свои важности, иначе в отношениях грозят скандалы и расставания. Не исключены обман и разочарование в любимом человеке. Обратите внимание на здоровье и постарайтесь этот год провести спокойно, плывя по течению. Поддерживайте баланс мечты и реальности. Тогда успех легко найдет к вам дорогу. После 23 мая будет характерен Сатурн, который становится в это время ретроградным. У вас будет две проблемы. Первое ⁇ это уход в мир иллюзий из-за такого, знаете, легкомысленного аспекта от Венеры к Нептуну. Ну и плюс добавится еще и ретроградный Сатурн, который добавит нам, вам немножечко сложности в вашей жизни. В период его движения все сферы, отвечающие за карьеру, достижение целей, будут ослаблены или практически приостановлены. Он, вы знаете, в этот период для вас будет лучше всего оставаться на том месте, на котором вы есть. Менять что-либо кардинально будет нежелательно. Особенно он может принести трудности в работу юриста, преподавателей, политиков. Нежелательно также в этом году вступать в дискуссии, споры, подписывать долгосрочные контракты, регистрировать предприятия и покупать недвижимость. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Это ваш девиз в этом году. Для рожденных в период с 26 мая по 10 июня Год будет особенным, поскольку вы попадаете в коридор затмений. Для вас предстоящий год станет кульминацией какой-либо ситуации или завершением чего-то важного. Возможно, наметится прорыв в какой-либо гнетущей ситуации или разрешится давний конфликт. Может быть, смена партнера или его обретение благодаря личной активности. Вообще, основная активность будет наблюдаться в сфере поездок, обучения обмена информацией, связи за границей и путешествия, которые могут разочаровать. Это хороший год, чтобы начать все сначала, полностью обновиться, но для этого важно навести порядок в делах, бумагах и личных отношениях. Для рожденных после 30 мая и до 22 июня этот год будет характерен тем, что он даст возврат к старым делам, проектам, к старым друзьям, к людям, которых вы давно не видели, работы с ними. Необходимо закрыть ранее начатые вопросы, что-то доработать, доучить, пересдать, переделать, закончить. Не стоит разбрасываться обещаниями в этом году и давать людям какие-либо надежды. Кроме того, избегайте провокаторов и манипуляторов. Рожденный период с 29 по 3 июня у вас будет возможность заложить фундамент для осуществления своих планов на несколько лет вперед. Для рожденных период со 2 по 7 июня следующий год принесет материальный достаток, любовь, раскрытие талантов и творческих способностей. Это год повышенного вдохновения и энтузиазма. Также он может во многих открыть способность к оказанию психологической помощи. Но в то же время возможны ваши давление и контроль по отношению к коллегам и своим партнерам. Для рожденных в период после 11 июня возрастет личная активность. Они станут более инициативными. Будут стремиться показать себя в действии. На первый план выйдет самовыражение во всех сферах жизни. Это отличное время для тех близняшек, которые имеют ясные цели и готовы следовать им. Рожденные вперед с 12 по 15 июня будут очень компанейскими, общество которых все ищут. Также у вас будет полное согласие с окружением и симпатичное превосходство над теми, кого посещаете. Удачные обстоятельства для тех, кто работает на себя, гармоничные отношения в партнерстве и примирения. Для рожденных в период с 17 по 20 июня год будет хорошим для поездок и путешествий, особенно на отдых. Благотворный душевный настрой располагает к единению с близкими и любимыми. Максимально раскроется творческий потенциал. Возможно улучшение течения заболеваний, связанных с гормональной сферой. Возможно зачатие, но важно быть осторожным с алкоголем. Для рожденных 20 июня этот год наиболее подойдет для углубленного изучения предметов и вопросов философии, социума, законодательства также побуждают глубинные эмоции, скрытые под сознанием. Физическая сторона любви приобретет особенное значение, подчас в ущерб самим отношениям. Любовные связи, которые начнутся в этом году, могут привести к последующему разочарованию, оставляя неприятные воспоминания. На что особенно стоит обратить внимание в вашем соляре? Этот год принесет... Тема из прошлого а затмение 10 июня позволит вам посмотреть на ситуации прошлого с другой стороны и может принести новое, которое, впрочем, окажется хорошо забытым старым. На всех представителей Близнецов весь год будет действовать квадрат между Ураном и Сатурном в символических 12-9 домах. Он предостерегает малейший шаг в сторону от вселенских законов справедливости и придет неминуемая расплата в виде травм, следствием которых становится длительное пребывание в больнице или на домашнем лечении. Очень хорошо прорабатывается изучением психологии, благотворительностью, духовной и творческой работой. Итак, друзья, давайте посмотрим, какие периоды в вашем ближайшем году Лучше направить энергию, то есть в какое русло направить свою энергию, а какие сферы жизни вас порадуют, и можно от них получить большое удовольствие. Ну, начиная с ваших дней рождения, мы видим здесь напряженный квадрат между, солнц... между Ураном и Сатурном. Он будет нарастать еще некоторое время, и он, как правило, говорит о том, что... Что-то в вашей жизни будет отходить. Это связано с какими-то закрытыми темами для вас. Здесь происходят какие-то инновации, трансформации. В общем-то, приходится что-то кардинально менять. Но в целом вы будете достаточно веселы, энергичны, харизматичны и заметны для окружающих, судя по тому, что ваш знак будет достаточно населен легкими планетами. И Солнце, и Венера, и Меркурий здесь бегают. До конца мая еще точно все бегают. Также вы встретите этот период на очень большой своей наверное, профессиональной активности. Вы будете настроены на то, чтобы хорошо зарабатывать. Вас будет интересовать очень финансовая сфера, и в нее вы будете направлять свою наибольшую активность. То есть можно сказать, что радовать вы себя будете сами, просто так. Марс до 11 июня будет находиться в знаке Рака, значит до 11 июня лучше поработать, уделить время работе и финансам. Со 2 июня Венера, планета малого счастья, о любви, также перейдет ваш денежный дом и можно сказать, что вы захотите себя, наверное, порадовать какими-то приятными покупками и приобретениями. Но будьте внимательны, с 26 мая по 10 июня будет коридор затмений. Это говорит о том, что ну, кто-то из вас будет претерпевать серьезной трансформацией в жизни. Скорее всего, это будет сфера связана с партнерством. И также это указание на то, что Сюда еще добавляется ретроградный Меркурий, а ретроградный Меркурий, он дает необходимость к возврату в прошлое. Что-то нужно будет доделать. То есть до 22 июня, лучше, с 30 мая, лучше ничего не начинать. Ну, я более подробно буду останавливаться в своих ежемесячных прогнозах по всем прохождениям планеты, пока мы смотрим общие энергии каждого месяца. Возобновлять какую-либо активную деятельность, связанную с короткими поездками, договоренностями, а также приобретением автотранспорта, лучше начинать уже с конца июня, приблизительно там 27-28 число. Здесь будет шагать уже и Марс, и Венера вместе, чем будут вам очень сильно помогать в осуществлении своих намерений. Средина июля. Начало и середина июля, месяц, который может быть связан с поломками. А также здесь может быть финансовые расходы очень серьезные. Вот я смотрю начало июля. Да, Где-то может быть до 10 этот аспект будет работать. Видите, Венера в соединении с Марсом вашим. В доме коротких поездок, путешествий, автотранспорта, договоров, делать четкую оппозицию к Сатурну. Сатурн – это планета, которая все забирает, делает прохождение каких-либо испытаний с большими трудностями. Поэтому учитывайте это. Если будет возможность отложить какие-то поездки, то, конечно, отложите. но ну, тем более, покупка автотранспорта вот, с первого по 7 это не очень хорошая идея. С с 22 июля по 16 августа Венера будет находиться в вашем доме семьи. То есть это благоприятное время. для того, Тем более, что здесь еще вот-вот скоро подтянется и Марс. Давайте посмотрим, когда он подтянется к вашему дому семьи. А подтянется он с 29. -го. Это... Благоприятное время для того, чтобы уделить внимание своим близким, родным, поездить вместе, поехать вместе куда-то, отдохнуть. И вы получите очень большое от этого удовольствие. Также это благоприятное время для каких-либо вложений в недвижимость. ну Соответственно, и в ремонт в том числе. Для каких-то крупных покупок для дома, для семьи. С 16 августа по 9 сентября это время для того, чтобы, наверное, расслабиться, получить удовольствие для знакомств, для встреч, для того, чтобы вступать в брак. Ну, в общем-то, провести время приятно, провести время со своими любимыми, наладить с ними отношения. Также это так касается и взаимоотношений с детьми, делать с ними какие-то, делать для них какие-то очень важные дела, что-то может быть связанное с поступлением, например, то и в этот период все, в чем вы будете помогать, у них будет легко получаться, благодаря вам. С 15 сентября по 30 октября Марс также присоединится к вашему Дому Любви, и здесь вы уже будете проявлять наибольшую активность. То есть, если до какого там, до 12 по-моему я говорила, сентября вас все, что связано с любовью детьми, будет радовать, то после 15 сентября вам здесь нужно будет здорово поработать, сделать что-то полезное, направить сюда всю свою активность. С 11 по 7 октября Венера будет проходить по вашей зоне работы ну, и здоровья. То есть эти сферы вас порадуют, можно менять работу, также возможно говорить, можете говорить о повышении, возможно улучшение на рабочем месте а вот предыдущие буквально там несколько дней может быть неделя там возможно некоторые сложности связаны с вашей карьерой то есть придется побороться с 7 октября по 5 ноября будет актуальна сфера партнерства будет возможность примирения нахождение каких-то компромиссов со своим партнером, ну и по работе в том числе, тем более, что здесь у нас еще и происходит, до сих пор идет по пятому дому любви и развлечений Марс вместе с Меркурием ретроградным, то есть идет возврат к каким-то старым вопросам, надо будет что-то решать, оговаривать. С 30 сентября по 18 октября Меркурий будет ретроградным, и дает откат к нашим старым друзьям, к нашей старой любви, ну, либо к каким-либо вопросам, связанным с нашими детьми. Ими нужно будет заниматься. С 30 октября и по 13 ноября Марс будет находиться в вашей зоне работы. То есть это время нужно уделить напряженному труду. Ну, также это еще может касаться и вашего здоровья. Да, до 13 декабря. Здесь вскоре и Венера переходит у нас в следующий знак, который будет касаться денег партнеров, кредитных средств. С 5 ноября по 19 декабря он будет здесь находиться, будет идти по знаку Зодиака Козерог. С 1 декабря Венера начнет входить в аспект, который называется, с Плутоном, который называется аспектом миллионеров. То есть, скорее всего, что вы в декабре сможете получить какие-либо крупные, крупные заемные средства, а может быть, вам их вернут. Также может улучшиться положение у вашего партнера, материальное положение. В общем-то, есть шанс обогатиться за счет своих партнеров. До 19 декабря произойдет этот точный аспект. Затем она станет ретроградной, но все еще будет находиться достаточно длительное время в этом же аспекте. Вы знаете, здесь идет как бы заточка вот до, до начала января точно, как заточка на то, чтобы что-то заработать, что-то вернуть. Кстати, то, что вы займете в декабре, желательно до января вернуть. Потому что здесь идет вас возврат. Здесь Венера ретроградная, возврат к каким-то старым делам. Кстати, э, учитывая, что восьмой дом это еще и дом, связанный с сексом, возможно, вот в декабре, в январе у вас могут возникнуть, ну, скорее всего, в декабре возникнут отношения, в которых, в которых самое главное будет это физическая одержимость друг с другом, сильная страсть, которая может вас очень сильно засосать, поэтому постарайтесь не терять своей головы. И, скорее всего, в январе она еще будет продолжаться, судя по ретроградности. Здесь есть еще такой интересный момент. Знаете, как будто бы помимо сексуальной стороны вопроса, здесь еще будет и ваша сильная материальная заинтересованность в этом человеке. Ну, возможно, это будет какой-то человек, с которым вам удастся войти в тандем и, помимо там дел амурных, еще и хорошо заработать. Ну, а может быть, это просто будет человек, с которым вы можете очень хорошо заработать на его ресурсах, не на своих. вообще Декабрь – это время, которое будет очень важным в сфере партнерства. И начало января нужно будет разрулить, порешать все свои дела, связанные с вашими партнерами. Несколько будет напряженный месяц. Очень-очень много будет, знаете, какой-то вашей личной такой агрессивной энергии направленной на партнерство. Вот я хочу добиться своего любой ценой. Вот примерно так. Таким будет ваш лозунг. В феврале многие из вас будут пожинать плоды того, что было в декабре вернее не в феврале, а в... да, конец января, февраль ну я думаю, что у вас получится благодаря вашей личной харизматичности в общем-то февраль еще непосредственно связан будет с финансовыми делами урегулированием каких-то вопросов материальных а вот уже конец февраля, наконец-то вас уже отпускают, наконец-то уже хочется расслабиться. Видите, вот это прекрасное соединение Марс-Венера-Плутон. Они будут находиться в одной связке на конец месяца. Для вас, ну, плюс еще здесь и Сатурн с Меркурием, все эти планеты, они отвечают за какие-то новации, за начинания, за подписание каких-то очень важных, юридических договоров, путешествия. Может быть, кто-то что-то для себя откроет очень важное. Это могут быть и, кстати, глобально, это прорыв науки, реально может быть. Хорошо для тех, кто работает в IT-сфере. Для вас здесь идет очень сильное развитие. А также для тех, кто связан с иностранными гражданами, иностранными компаниями. То есть с ними. И там программы по договоренности могут принести очень большой успех. Ну, март это будет продолжение февраля, плюс здесь еще у вас будет очень активна сфера карьеры, сфера высших целей. Ну, для кого-то это будет смена статуса, очень хорошо. Для тех, кто занят творческой деятельностью, юридическое направление, здесь у вас идут сильные управители. Нептун и Юпитер, они будут находиться в вашем доме карьеры. И помогать им будут также еще и Мерам, Марс и Сатурн в соседнем. Прекрасное время для карьерных каких-то амбиций, для осуществления планов, высших своих целей. Апрель – месяц благоприятный для осуществления каких-либо своих главных намерений. Месяц повышения социального роста. Венера идет по вашему дому карьеры. Кто-то, возможно, захочет поменять статус, выйти замуж, жениться. Очень благоприятный месяц для тех, кто занят творческой деятельностью. Ближе к концу месяца увеличивается вероятность большой удачи. То есть вторую, не вторую, а последнюю декаду, 3 апреля, используйте для того, чтобы спланировать какое-то мероприятие рискованная для вас и вы обязательно в нем победите а держится вверх держите вверх здесь произойдет шикарное такое сочетание венера юпитер и нептун Сильнейшее. просто дождь не дождь а ну да дождь в виде денег может посыпаться на вас сверху очень большие блага кстати идеальное время для свадеб последняя декада апреля Особенно это юридическая сфера, философия, психология, это IT-технологии, это любые профессии, связанные с творчеством. Ну и, кстати, с иностранцами в том числе. И врачебная деятельность тоже сюда подходит. Май месяц здорово провести с друзьями, отдохнуть. Попутешествует. Это месяц для встреч с единомышленниками. И, кстати, также очень хороший месяц для брака в том числе. И вообще для любых каких-либо связей с единомышленниками. Потому что это сочетание еще начала месяца продолжает работать. И оно продолжает дарить вам подарки. Для зачатия тоже благоприятный месяц. Конец мая – это у нас период, когда мы захотим ну, как-то больше побыть сами собой, может быть, заняться какими-то делами в одиночестве, вообще в принципе заняться какими-либо тайными делами. Но я думаю, что более подробно мы уже об этом поговорим в следующих прогнозах. Единственное, что важно учесть, что с 30 апреля, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас я смотрю. Да, с 30 апреля по Ой, а тут мая будет ретроградный Меркурий. Давайте посмотрим. С 10 мая по 3 июня ретро-меркурий, то есть он будет вам давать возврат вашим старым каким-то отношениям, к старым делам. В этот период лучше ничего нового не начинать. Ну, хорошо. Я думаю, что мы по самым главным вашим вопросам пробежались, по главным темам пробежались. Хочу поблагодарить вас за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку и до встречи в следующих периодах.